И всем привет! Я решил отыграть контракт Фарс. Мной. Да, мы идут самый большой уровень. Чуть-чуть бы -чуть сейчас хватил. Да, это моя корица была гранат. Три на два окей. Какой с вами перезарядился? Конец. Все. Теперь пора начать играть. Так. Пошел, да почему они так ситок, Так... блин давно не игрался у мире уже надо вспоминать игра. да что ж ты как га... в каком еще есть оружие АКМС-так акмс только а акмс уже даже не спасает сейчас до 40 процентов будут прокачиваться повезло да повезло я терять один на 3 остался да сейчас будет поровну как в прошлый раз сейчас смотрите мы всегда, всегда проиграем может давайте возьмем оружие в поле М4 так Давай, ты один остался. Как можно убить самого себя с крыши? Не понимаю. Нельзя там обойти. Поехали. Так, куда кушать еще поставить? как тебя тут капа по меня убью <плёк> вернемся с маленьким оружием вижу это маленькое оружие <звучит> Браво, готов. так самое важное блин один на один один на три зачем я пошел на крышу надо было спуститься ай яй яй яй убийств обалдеть. Поехали. Работаем группой. Пошел, пошел, пошел. Давай все оружие, надо вспоминать, как играть. Опа, блин. Киллер меня проголосовал, тебе там все раздал. У меня сколько? У меня всего 1727. 27 Почти. 31-й, 41-й. Все, сейчас нифига себе хорошая команда, мне вообще нравится. Начали. У них все 30-й 30 уровень, у меня 20 и 14 Самая сильная команда в мире. Я вернулся. Да. Я всех троих убил. Я согласен. Че это не согласен? Я всех троих убил. Накидай ты что и это классное оружие не успел? Собака, однако, блин. Что же делать, что же делать, что же делать? А, их четверо, я уже думаю, их трое. Если бы я знал, что бы я тогда смотрел назад. У нас остался 14-й, и всё, новый раз мы точно проиграли. Поскольку уже два... Нет, один раунд прошел уже, обалдеть. Дайте мне нормальную команду. У них все 30 й 30 й 30 й 40 почти И теперь берем морю штучку 6 человек сохватит На Блин, а если бы начал быстрее, прям Не короче китай туда и убегаю. прилетел да интересно где же ты можешь быть есть ой бы спасибо Подтверждаем. Экран стал подтверждаем. Своя дочь. Своя дочь. Че, не жалею опять? Ё-моё! <связь> Молодец, бэш! Принял! Как повезло! Сейчас меня убьют. Ха! Ты да что ж ты? Я ж его убил. И я должен эту дрянь обезвредить. А? Все, один на один. Ну что ж, мне так не везет. Интегрант, если он у тебя есть. О, о, о, о, о, о, Не пойду сюда больше. Да, эти три дебила, прям тут два дебила стоят. Тут вот такие же. А, Красавчик. Да сейчас он еще одного убьет ему она а, Эх ты. Кстати, в скором случае будем проходить Сиск Крит 3 или просто Сискрит какой-нибудь, не знаю. Наверное, начнм со второго или третьего для революции. Дэк да е ты! Один хп и ноль брони. Обалдеть. Один, одно убийство, я выиграю. Сонар. Пожалуйста, давай, сонарчик. Теперь мне насрать, ла, ла ла ла ла. Так, мимолетный удар хочу. Кавно. 39 хп, 2 броньки, офигенно. Я его не убью. А, блядь! А я знал, что он там сидит. Дебил. Так, я убил большую часть команды. Так, большая часть команды, офигеть, убить. Почти выиграл. Откуда я видел его? Что я это он залез, не понял. А, показал что он между двумя этим сидит. еще выше сидит. 960 очков и 16 убийств. Пипец. Лох. Ну, у всех у всех за ГР, который покупается оружие. Никто не может выиграть. Штурмовые и АКМС. Ты дурак, что ли? О, в числе Эх, потому стреляешь. Ты 35 еще может выиграть. Он 10 тут точно не выиграет. Сейчас Айдик проиграет. Сейчас мы проиграем, Хоть бы не проиграли, мне хочется 1000 очков набрать. Нифига себе, я не знал. Давай-давай-давай! Ты давай, давай. Да убей его, убери его! Косой, блин, дебил! Аааа! -а -а -а. Девятьсот. Блин, почему так все? Мало мне дают очков. Один раз лучше, это неплохо. Так, давайте еще ровно один раунд сыграем и все. Так. 1833... Нормально так-то уже... Так, а, да, один готов. Готов, а где второй? Готов? Контроль. И где ты? Ч мой, я хотел уже у него выстрелить раз в пять. Ай, молодь тут боя. Принял. Так, давайте, кстати, как я в прошлый раз ходил. А, сейчас вспомню. Два убийства, 21. Школа. Начали. В игре сам главный тачки. И убийств. И убийств, точка, Понимание. Я думаю, что ты... Да ты твою. Надо было... Ну да, я хотя бы сколько убил одного. Но, блин, одного не хватило. Это Давай. невозможно. Это у нее есть оружие. Оно не очень хорошее, но медленно стреляет и медленно призаряжается. Но убивает хорошо. Видите? Пять раз выстрелил, ни одного не попал. Знаете, он тут его убьет, я же сказал. О, б. Ух ты! Один-1 очень плохо. Хотя бы столовая тоже. Дорогам-то сломать не Если за грант, то мне конец. что ж ты, нет кита такой. нафига вот играть если не заходишь, нафига. так у нас еще второе, еще и двое. мой труп. может конечно вот это одно оружие изменить на вот такое попробуем. не давайте туда возьмем. Оно хоть и не метка но оно меткое. Оно хоть и не меткая, но меткое. Опа. Я бы тоже такой прицел не отказался. Убейте его, его. Все равно нафига он там ходит, дурак. Давай. Как так можно было пройти сквозь него и не увидеть его? Я так и думаешь сейчас убьет вот это вот метка оружия если его то стрелять вот так если а его стрелять полная обои и не попасть нифига это вообще ничего себе так <свист> я просто первый, свой 3 принял, выполняю. Так, вот, продолжаем. <свист> ты, ты, собака! <свист> а -х -х -х -х -х -х Короче, <сёст> пока не забыл. Можно уже выходить из этого серверка, мне все равно играть. Так, что в пятом сейт. Я не знаю, пишите в комментариях, чем я лучше купить винторез за 84 тысячи или списали за 100 тысяч. Проблем. Пробиваемость 33, пробиваемость 40. 30. 25, 45, 27, 22. А, например, сам первое 10 всего. Елки, палки. Вот так мы все и чиним. Блин, я бы еще... 3, кстати, добавьте друзья, кто играет в эту игру. Осталось еще немножко друзей, и я смогу это оружие открыть. Похоже, ничего не стрелял, но чинить все надо. Так, это вроде починистая. что до надо да 35 1 процент стоит обалдеть и это надо тоже починить а нельзя это надо тоже починить тебя надо очень хорошо починить пистолет а то деньги только идут идут идут идут а ничего не с ними сделаешь Вот сам первый сайт, который у меня больше всего открыт. Нифига, не стрелял за оружие. На 6% он сломался. Обалдить. Как вообще такое возможно? 807 убийств. столько из-за КМС. Так, 48. Фигня, фигня. 121, но, видите, я только смог убить. Так, ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.